Всем привет! Сегодня я расскажу про свою большую покупку с AliExpress. А заказала я фотобокс или лайткуб для съемок. Фотобокс – это конструкция из пластиковых или металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута специальная ткань. Снаружи она черная, а внутри сделана светоотражающего материала. Фотобокс позволяет получить качественную картинку, даже если вы новичок в фотографии. Достаточно взять фотоаппарат поместить объект в бокс с лампами и сфотографировать его. Таким образом, в домашних условиях вы получаете готовую мини-студию. Посылка пришла в картонной коробке. Все было упаковано очень аккуратно, в дороге ничего не пострадало. В подарок продавец положил набор для очистки фотокамеры. Очень полезная вещь, пригодится бокс был в чехле для переноски. Чехол удобный, с ручками, с фирменной надписью. Открываем чехол и внутри сразу находим подробную инструкцию. Инструкция с картинками, описано все очень понятно. Теперь достаем сам куб и весь комплект. Пластиковые соединения были в прозрачном пакете. Они нужны, чтобы собрать куб. Белая ткань для рассеивания света. Ее можно прикрепить, чтобы сделать свет еще более мягким. Далее находим еще один подарочек. Трипод для мобильного телефона. Этот маленький штатив пригодится для вашего мобильного телефона. Самое интересное это две полоски ламп по 20 светодиодов на каждой. Они крепятся с помощью магнитов на чехол фотобокса. Каркас для куба представляет собой 12 трубок из алюминиевого сплава. В наборе есть три фона, черный, белый и оранжевый. Также специальный блок питания с евророзеткой. Все очень аккуратно упаковано. Собирать всю конструкцию достаточно просто. Не нужно ничего прикручивать или привинчивать. Вставляйте металлические трубки в пластиковые соединения до упора. Иногда нужно прикладывать усилия. После того, как вы собрали каркас, необходимо натянуть сам чехол. Все, можно включать и начинать фотографировать.